Сегодня прекрасный субботний день, и мы идем на кроличью ферму. Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. А сейчас мы находимся на кроличьей ферме. Посмотрите, какие тут жирненькие образцы сидят в клетках. А вот их потомство. Ах, какие красавцы. Ну да ладно, я не об этом. Это видео будет о, о электролизном отоплении кроличьей фермы. Мы установили это оборудование для тестирования на реальном э, помещении, которое нуждается в отоплении. Площадь этой небольшой фермы приблизительно 80 квадратных метров. С высотой потолков ориентировочно половиной, 3,5, если быть точным, 3 метра семьдесят сантиметров. То есть, если учесть высоту потолков, увеличенную высоту потолков, можно считать эту площадь приблизительно как 80 квадратных метров. Что касается коэффициента теплопотерь в этом помещении, как вы можете увидеть, помещение в принципе сделано с использованием энергосберегающих технологий, но все эти усилия, так сказать, малоэффективны в силу того, что пол в этом помещении обычный, земляной. И он всегда был сырой, он всегда был естественно холодным и он всегда был сырым. На поверхности всегда была влага. Сейчас пол абсолютно сухой. Сухим он стал после того, как мы запустили теплогенерирующую систему. И в помещении стало менее влажно. Соответственно, тепло. И поверхность земляного покрова отлично просохла. Но, тем не менее земляной пол никак не способствует сохранению тепла в этом помещении. На ферме мы установили четыре тепловых радиатора, обыкновенные металлические радиаторы, которые используются при сооружении отопительных систем в бытовых помещениях. Так вот эта площадь 80 квадратных метров отапливается четырьмя радиаторами и вот что у нас получается значит забегая вперед немного расскажу о тепловой системе это электролизный теплогенератор который работает генерирует тепловую энергию путем электролиза мы Использовали в этой системе, при разработке этой системы мы использовали а, паразитные свойства электролиза. То бишь, а, любой электролизный газогенератор имеет паразитные свойства. Он производит, помимо а, гремучего газа, он производит достаточно много тепловой энергии. Лишней тепловой энергии, паразитной, с которой... Борются практически все, кто занимается электролизом. Так вот, в данной тепловой системе мы использовали эти паразитные свойства генерации тепла, так сказать, во благо. Эта система полностью лишена процесса выработки и сжигания водорода, поэтому вся электрическая энергия, затрачиваемая электрическая энергия, Расходуется исключительно на генерацию тепловой энергии. Если быть точным, то эта установка имеет КПД не менее 100%. Почему? Потому что вся поступающая электрическая энергия в электролизер на 100% перерабатывается в тепловую энергию без потерь. Да, некоторые могут сравнить а, нашу систему с электрическими тенами. Но я могу сказать, что электрический тен и в подметке не годится электролизной тепловой генерации. Почему? Дело в том, что электрический тен имеет достаточно высокий КПД, но за счет того, что электрический тен имеет крайне малую площадь соприкосновения теплогенерирующего элемента то есть корпус электрического тена имеет очень маленькую площадь контакта с жидкостью, которую он нагревает наша же система имеет колоссально большую площадь контакта с теплоносителем поэтому вся генерируемая тепловая энергия в разы эффективнее передает тепло в теплоноситель сегодня на улице Сейчас немножко температура повысилась Сейчас минус 8 Пару часов назад на улице было минус, почти минус 10 И когда я пришел на ферму Естественно я обратил внимание на температуру в помещении А температура в помещении сейчас составляет 17,5 градусов Температура теплоносителя 42 42,2 градуса и электрический ток подающийся на теплогенератор 8 ампер чтобы иметь представление об эффективности нашей теплогенерирующей системы мы можем посмотреть на количество потребленной энергии за сутки для поддержания в кроличе фирмы температуры на уровне около 18 градусов. Итак, сейчас у нас на счетчике 215 с лишним киловатт. Ровно сутки назад на счетчике были показания 168 киловатт. Путем нехитрых подсчетов можно понять, что потребляемая мощность данной системы составляет 2 киловатта в час, приблизительно 2 киловатта в час для отопления площади 80 квадратных метров, что в 4 раза меньше, чем требуется для отопления такой же площади классическими электрическими теплогенерирующими системами. Ребята, кому понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, заходите на наш канал почаще. И вы увидите еще много и много интересного. Всем пока.